Многие служители терпят поражение, потому что они не работают вместе с Духом В в этом завете Бог Отец был на передовой и говорил 2000 людям через пророков. Две тысячи лет назад Иисус Христос вышел вперед. И это было время Сына Божьего. Но когда Иисус Христос умер и воскрес, и вознесся на небо, Он сказал, Я пошлю вам Духа Святого. Так что Дух Святой теперь впереди и совершает все служение Царства Божьего. Так если у вас нет правильных взаимоотношений с Духом Святым, вы будете бессильны. I always feel that I'm nothing and nobody. Я все время чувствую и осознаю, что я никто и ничто. Поэтому, когда я полностью подчиняю себя Духу Святому, Он дает мне небесное откровение, Он дает мне небесную мудрость все, в чем я нуждаюсь. Brothers and sisters, I am very братья и сестры, educated person. я очень малообразованный человек. Потому что я был рожден во время оккупации в Корее, Японии, и мы были невероятно бедными. Когда я посещал школу, кореянство произошло. Началась Корейская война. После этого я заболел И это был конец моего образования. High school education, that was all. Фактически у меня было только лишь среднее образование Then и больше ничего, который пошел в библейский колледж. И так я все время чувствовал комплекс неполноценности глубоко в Я всегда чувствовал, что интеллектуально недостаточно подкован, чтобы быть служителем. A little мое образование настолько малое, а мои знания uh, uh, настолько поверхностные, поэтому в этом смысле я не могу зависеть и, от uh, себя. Я должен полностью полагаться на Духа Святого. И Дух Святой стал невероятным источником для меня моих То, что я совершил к сегодняшнему дню, это все благодаря Духу Святому. В своей церкви у меня больше профессоров, ученых, чем какой бы то ни было другой церкви. Но они не приходят, чтобы послушать меня. Они приходят послушать Духа Святого, который говорит через меня. Даже сегодня, перед тем, как я поднялся на эту платформу, я поднялся на эту платформу. Около трех часов я молился. Бог, Ты знаешь мое образование. Мне нечего сказать. Я невежественный человек. Но Ты помогал мне 41 год. Дух Святой. Depend the Holy Spirit. И, я и я завишу от Духа, Духа here, said, Spirit, И даже перед тем, как я поднялся сцену, я сказал, Дух Святой, пойдем. И Дух, Дух был моим старшим, старшим помощником И, Дух Дух Святой давал мне мудрость. Spirit, spirit есть Дух мудрости, Дух разумения. The, uh, Он okay. есть Дух совета. Он, Он есть Дух знания. Дух силы. Дух святости. Okay. Дух страха Божьего. Так что, когда у вас есть Дух Святой, он обеспечит вас невероятным небесным познанием. По-человечески говоря, я не мудрый, но Дух Святой стал источником моей мудрости. Он есть источник моего знания. Он является источником моего разумения, Он есть источник моего совета, Он источник моей силы источник, источник страха Божьего в моей жизни, является источником освящения для I've меня. И я зависел от Духа Святого 41, уже 41 год. И в будущем я собираюсь зависеть от Духа Святого каждую секунду. Дух Святой – это не теологическое э, определение, он есть реальная личность, которая обладает знанием, эмоциями, волей, он личность, как вы. Так долго Дух Святой пренебрегался в церкви. В месте Дух Святой, они поставили... The вместо Духа Святого создавались комитеты, Spirit, вместо Духа Святого они помещали, uh, собирали образование, и Дух Святой был издал церкви, вот the почему церкви построили прекраснейшие здания, чудесные программы, но... Все Cemetery. было мертво, как на кладбище. Только Дух Святой приносит благодать Господа Иисуса Христа и любовь Отца Проблема с Пентекостной Церковью в том, что они ставят акцент больше на переживании, и они не акцентируют внимание на личности Духа Святого. Дух Святой World, an AA, when you have the Holy Spirit, you uh, have the old experience, so the can, when I have counseling with a uh, prospective uh, the marrying woman, когда я провожу я консультацию с женщиной, собирающейся she... вступать в брак, я говорю, нет, нет потому что у этого человека есть деньги, позиция, and and so, имя и слава. Что тогда вы потерпите удачу. Деньги могут уйти. Слава может уйти. Но когда человека, Или, ты любишь этого человека, когда, мужчину, это мужчину, когда этот мужчина попадет в твою жизнь, тогда деньги последуют за ним. Together. Тогда и имя, и слава вместе с придут. Не Духа. Когда Дух Он, Он приносит все дары. Он приносит все плоды. So Итак, вам нужно He иметь глубокое relax. общение с Духом Святым, Он, Он really самом деле живая Личность. Итак, когда я стою перед светильником семи, э, Семисвечником, в своем воображении я вижу Дух Святого Духа. Я говорю, о драгоценный я признаю тебя, я приветствую тебя, я, я завишу от тебя. Я обожаю I В 1964 members. у меня было 3000 человек. И после этого моя церковь остановилась. Я все, что мог, но все просто остановилось. И однажды после ранней утренней молитвы, я очень холодно. I was left alone on the of the я остался один And в углу церкви. и you я молился. О oh, боже, oh, oh, помоги help мне, чтобы Помоги мне, чтобы помоги мне разбить камень. мне Глубоко уснул. Then in my sleep I was И in во сне вдруг я оказался в присутствии Божьем. Бог сказал, мой сын, ну, почему ты здесь? Сказал, «О Бог, дай мне пробуждение, у меня лишь три тысячи человек, а Преспитерианская церковь шесть тысяч. Любым путем я должен иметь больше шесть тысяч, потому что у них нет Духа Святого. А у нас есть переживание крещения Духа Святым. Дай мне больше шесть тысяч then Тогда голос сказал, «Отвечай на мой вопрос». Представь себе, что израильтяне пошли бы по пустыне ловить перепелов голыми руками. Сколько бы они поймали, ты думаешь? Я, бы, я сказал, «Ну, в э, пустыне не так много перепелов. Да и как они могут ловить их голыми руками?» сказал отец они бы наверное очень немного поймали а многие люди пережили бы также и солнечный удар и тогда он сказал но когда я послал свой ветер сколько перепелов они поймали тогда перепела падали, как пыль на их лайк если ты думаешь, что я не могу сделать то же самое для тебя, ты бегаешь по всему городу, чтобы поймать души, но ты почти довел себя до смерти, ты не ищешь Духа, если Духа Святого, если ветер Духа Святого поверил, грешники как пыль будут падать so в твоей церкви. Я смеялся. Father, я сказал, что у меня есть все от Духа Святого. Я родился от Духа Святого. Я наполнен Духом Святым, Я получил крещение Духом Святим. И я говорю на других языках, Что еще мне нужно иметь от Духа Святого? Then the like, a thunder, the came. Тогда, как гром прозвучал голос, вот в чем твоя проблема. It Святой – это не что-то, что используют. Дух это личность. Ты пренебрегал его. Ты не уважал его. Ты воспринял его только как опыт переживания, и я проснулся это была мечта, я был the, потный the, весь, the, the, дрожал, и 1 uh, uh, 13 глава 13 у меня в уме. Любовь Бога Отца, Christ, и благодать Господа Иисуса Spirit, Христа, и общение с Духом, с Духом Святым, Добро пожаловать Аминь. И голос, и голос сказал, иметь общение с Духом Святым. И так, so я сказал, so сказал so что есть общение? Общение. Партнерство. И я сказал, дорогой Дух Святой, прости мне мой грех. Я отнесся к тебе как Я не принял тебя как личность. И ты был пренебрегаем. Я не приветствовал тебя в своей жизни ежедневно. Я огорчил тебя. я тебя если бы я когда-нибудь огорчал бы свою жену, как я тебя огорчал, моя бы жена уже давно ушла от меня. Поэтому so с so so сегодняшнего дня я приветствую тебя. Я узнаю тебя. Я поклоняюсь тебе. Я благодарю тебя. с того дня, каждый день я говорю Духу Святому, дорогой Дух Святой, я признаю тебя. Я приветствую тебя. Я Уважаю Тебя и люблю Тебя. Перед тем, как я иду проповедовать Воскресенье, я говорю, дорогой, я спрашиваю, пойдем, пойдем. Я жил с Духом Святым все эти годы в чудесном общении. In participation with Holy Spirit. Okay. Я жил э, в своем сердце, в в Я проявлял again, свою славу через свою жизнь. И он барьер был разрушен. Церковь начала расти от 3 тысяч до 6 тысяч. 10 тысяч, 30 тысяч, 50 тысяч, 100 тысяч, 200 тысяч, 300 тысяч, 500 Сейчас 700 тысяч. И я думаю, что мы могли бы вырасти больше, чем до 700 тысяч, если бы у нас было достаточно места для людей. Но более у нас нет места, куда мы могли помещать людей. У нас есть церкви, где которых мы транслируем наши собрания через спутник постоянно, из основного здания. И все эти церкви-путники, на церкви они наполнились грехи, которые начали падать, как пыль на наш Если церковь в мире на самом деле осознают, Дух Святой как личность, а не если начнут иметь то мир будет. Тогда мир so, будет преобразован. Мы не можем изменить этот мир человеческой the... силой. Все будет Аллилуйя. Аллилуйя. здесь. Видимость, знание, понимание, разумение, всего в чем мы нуждаемся. И когда вы работаете вместе с Святым Духом, Святой, Он удовлетворяет все ваши нужды. Ваша проповедь изменится. Ваша консультация изменится. Ваша жизнь христианская изменится. So, и я поклоняюсь Духу Святому, и я благодарю Его. There, После того, как достаточно помолился, right so я, я поворачиваюсь направо и вижу алтарь курение, где курились благовония 24 часа перед Тихом Божьим. Это благовоние является прообразом <свободу> хвалы христиан. Там я начинаю прославлять Твою небесную Я говорю, всемогущий Бог, Ты такой великий и такой чудесный. Ты вездесущий всемогущий. Я люблю Тебя. I surrender my love to you. И я отдаю Тебе свою любовь, you are my sovereign God. Ты мой Бог, мое прошлое в Твоих руках, you hold, мое расстояние в Твоих руках you hold, и будущее также. И я уповаю на people. Тебя, и я поклоняюсь Тебе и там справа стоит стол хлеба предложение Этих Эти хлебы есть символ Слова Божьего. Я говорю, о, Боже, спасибо Тебе за Спасибо за Логос. книги Бытие до книги Откровения. Я узнаю Бога через четыре Библии. Дай мне Бог Рема на каждый день. Логос uh, и Рема имеют один источник, но эффект от них различен. Логос – это написанное Слово Божье. А Рема – это когда Дух Святой берет написанное Слово Божье и говорит его вам. Слово Божие приходит. Вера приходит от слышания Слова Божьего. Библия не говорит, что вера приходит от чтения Слова. Библии, можно получить какую-то веру. Но настоящая вера всегда приходит от слышания. Вот почему люди должны приходить в церковь, чтобы услышать проповедь. In my church в Корее, I always use cable television program to hear the preaching of some of my neighbor. Кабельное телевидение, чтобы услышать проповедь э, других служителей, которые служат вместе мной, потому что, когда я слышу, я принимаю веру. People should hear. И так и люди должны so, say, oh, Некоторые говорят, о, oh, я буду только в oh, Писании читать. Буду, буду читать. я буду читать э, проповеди. Но faith, ты можешь получить знания, но ты не получишь веру. Вера and приходит от слышания. А слышание yeah. приходит от yeah. Слова that Божьего. Это слово Рема. Рема — Слово Божье для good этого good, человека в это время. This word of God is given to everybody это Слово Божье дано всем И это Слово Божье дано history. нам But на все протяжении истории. Нам нужно, чтобы Дух Святой дал нам специфическое When Слово для специфической людей, ситуации и для, специфическое для, специфическое и для, и для особому человеку. И тогда и это становится Рема. рема. Many sick people In divine healing, give up the medication and die. Многие больные люди, верующие в исцеление, прекращают употреблять лекарства и умирают. Why? Почему? Они говорят, the написано в слове. Но все равно они должны дождаться, когда логос Духом Святым, превратится в Рема. Поэтому им нужно приходить и слушать проповедь слово. Тогда Дух Святой берет это обетование и помещает сердце этого человека. Тогда этот человек веру. И тогда этот человек может прекратить принимать лекарства. REMA is very important. Поэтому рема очень важно. Один из моих студентов uh, mm -hmm. занял mm -hmm. очень большую сумму mm -hmm. денег mm -hmm. в банке, построил mm -hmm. церковь mm -hmm. и обанкротился. Потом он mm -hmm. пришел mm -hmm. ко мне и плакал. И сказал, твой Бог God отличается mm -hmm. от моего Бога. Ты выступил вперед в вере без денег построил you. такую большую oh, церковь. И Бог But поддержал I, тебя. А, а я сделал то же самое, и Бог не поддержал меня. Я обанкрутился. Я сказал, сын, разница в том, что я слышал от Господа, а ты только прочел все эти чудесные обетования в Библии, но ты никогда не слышал от Господа. Ты пошел на основании Логоса, Рейма. А я пошел на основании Рема. Бог сказал мне построить здание церкви в минимум 10 тысяч человек. Так что я У тебя была вера, а у меня была вера в сердце. Это разница. Когда вы слушаете Господа, в вы Когда будете главными, в вы вера в голове. В субботу я хожу на молитвенную гору. И really oh, yeah, я остаюсь yeah, yeah, yeah. там и прошу время молитвы. я говорю, Бог, позволь мне говорить Рема so, людям в воскресенье. Они приходят в церковь с большими людьми. Если я только дам им знания, им не поможет Я должен дать им веру. А вера приходит от Рема. Бог, дай мне говорить людям Рема шармон, пусть они не пишут, и пусть вера, принесет них чудо. To receive Поэтому я молюсь, нет чтобы получить Рейма. Если я не получаю Рейма, я не проповедую в этом субтитре. Я говорю своим ассистентам, вы проповедуйте своими. я не слышал от Господа. Я читал эту книгу, но ничего не слышал. Поэтому мне нечего сказать людям. Они придут с большими нуждами. Им нужна вера. The Но я дам им лишь знания. Тогда я You're... только поврежу их. Так что лучше не буду проповедовать. Однажды and моя жена uh, страдала so ужасной болезнью so на ноге. Так я прочитал ее обетование Писания, помолился за нее и ничто не произошло. Я разозлился. Я сказал, Ты не веришь. Ты относишься ко мне не как к пастору, а как к мужу своему. Others respect me, so they believe. Другие меня уважают, поэтому верят то, что я говорю. А ты воспринимаешь меня только как мужа, поэтому не веришь. И она сказала, дай мне тогда веру. Ты, только only only ты только мне в писании прочитал. Эти писания я наизусть знаю. Но тем не менее у меня нет веры. Я полна сомнений. Я сказал, я могу услышать, ты к доктору. Я сказал, ладно, иди к врачу. So so Она пошла к врачам, и врачи пытались ее вылечить, но uh, ее болезнь только хуже стала. И so uh, so поэтому so каждый вечер я я каждый я And я каждый вечер выдавливал мазь из тюбика и смазывал ее раными ноги. И я говорил, Бог, ну посмотри на меня, какой я жалкий сейчас. Люди меня называют тюбикером. Теперь я должен мазать мазью собственную жену. И это было просто уничтожительно для моего мнения о себе. Потом я поехал в южную часть Кореи, и должен был там большое собрание. И множество людей были спасены и исцелены. Когда я посмотрел, назад на платформе сидела моя жена. Я сказал, мое слово не относится к тебе. So Поэтому я so не обращал на нее внимания. Я воодушевлял людей. Я их и После служения мы вернулись в отель. и в отель. Я Я был Я был ты не относишься ко мне как к святому мужу Божьему. Ты относишься ко мне только к своему физическому мужу. И так мы были уже готовы спать. А я уже был готов мазать мазью ее ногу. Но она взяла всю мазь и выбросила ее в мусорное ведро. Я подумал, что, наверное, она разозлилась. Когда тебе будет столько же лет, сколько мне, будь the... so, be очень осторожным, the... внимательным к тому, как ты относишься к жене. Когда жена злится, тогда я я должен каждый день. Я понял одно, я должен каждый день убирать внимание своей жене, я испугался, я что я сделал для почему она разгневалась так сильно, чтобы выбросила все лекарства. Мусор на ведро. Я сказал, дорогая, <связывая> я чем-то тебя обидел? Она сказала, нет. Да почему ты выбрасываешь все лекарства? Она сказала, мне не нужны лекарства больше. Как? как? Она сказала, я верю. Что? Она сказала, я слушал тебя сегодня вечером. И внезапно вера пришла в мое сердце. И я не нужно. И мне больше не нужны уже эти лекарства. Когда я посмотрел на ее ноги, я видел эти язвы. Я сказал, но ну, твои ноги не исцелены. Она сказала, не смотри на мои ноги. Смотри на мое сердце. Я исцелена. Итак, ночью мне стало так интересно, так что я встал, я поднял одеяло я ноги, и ноги, полностью исчерина. Итак, больше шести месяцев я давал ей только Логос. И она не могла принять веру. Она запомнила наизусть писания -за писаний Вселенной, но была по-прежнему наполнена полном Но на этой евангелистической кампании, когда Святой Дух пришел и привел Логос Рема в ее для нее, она верила. Тогда она и была сильна. So, Поэтому so, Рема очень важна. Много христиан приходят I ко мне I и говорят, believed, я верил, я верил, я верил, но ничего, я ничего не, не произошло. But I said, yes, you believe by your head. Я сказал, «Да, ты верил, но только своей But головой». You must believe through your belly. Но, ты но ты должен верить в, в глубине себя, when you word from the Lord. когда ты so получаешь the Слово the true, от Господа. Вера начинает бурлить из глубины тебя. Я говорю, исповедуйте свои грехи и, в и в ожидайте в Господа». Когда придется время, Внезапно, Слово станет Ремой для вас. И самое лучшее место, где можно принять Рема, это церковь. Когда мы приходим и слушаем Слово через проповедника, внезапно Слово Божье входит в твою душу, как огонь, и ты услышишь голос Божий. Которая обеспечивает твое сердце верой, и тогда ты уже движешься на основании Рема. У тебя есть вера имеем газету, и мы получаем новости из всего мира, и однажды очень интересная новость, которую я одна из частей, Служители собрались, провели uh, собрание uh, said, молитвенное. Тогда один из этих служителей Why вдруг сказал, в Библии написано, Петр ходил по воде. Давайте и мы попробуем ходить по воде. Давайте сядем в лодку и поплывем реки. И там, в начнем ходить И потом история заканчивается тем, что они все утонули. И это была новость которые мы получили в газету. So и это so, новость положили and and на стол. И моя oh, секретарь, и секретарь качала головой. Oh, oh, бедные пасторы. Они верили. Вера без дела мертва. Они использовали свою Бог Бог Почему Бог не открылся на их веру? Я посмотрел на нее. Да, ты очень заблуждаешься. Ты была моим секретарем так долго, но все равно меня не слышала. Ты не мой ученик. Она сказала, нет, я твой ученик. 10 men walked out Это, by я сказал, эти десять человек и пошли на основании Логоса, а Петр шел на основании Рема, Иисус, Иисус сказал Петру, Приди. но Иисус никогда Иисус не, не говорил эти десяти пасторам, если они лишь прошли эту историю, у них было знание в голове, A faith. <у> У них не было поэтому Бог, it not not Бог не мог поддержать веру этих пасторов потому что это не было на самом деле вера, многие христиане делают ошибку но это слово дано каждому по даже спасение Because it is written, I am saved. Нельзя ведь сказать, потому что написано Иоанна 3,16, что я спасен. Запомнивая эту книжку, у тебя знание в когда ты искренне исповедуешь грехи и примешь Иисуса, тогда Дух Святой придет и обновит Тогда спасен. So, when you come to church, so when you hear the church, message, hear conviction the church, comes, so come and you, faith, you believe the word through the Holy Spirit, the Holy Spirit. That, that is, is Rhema, the that is not the Logos. The Logos. So, Rama is very, important. So, very, very important. important. And the Holy Spirit uses Logos. Дух, logos, и его Дух использует Логос и обращает его в Поэтому я говорю: Боже, спасибо за Логос. Я получаю все знания о Тебе через Логос. Я принимаю все познание о, о тебе через логос. Но я должен из... пре пре превратить логос это слово в логос, в Рэма для, логос логос в для Питер, меня. Джеймс, Джон, это И слово уже не логос. будет только Петру, Иоанну, Якову, но это будет слово непосредственно логос. чо. Поэтому я говорю, Бог, дай мне рема. После того, как я помолился, достаточно. в этом месте я вхожу во Святой Святой. потому что это был прообраз Тело Иисуса было разорвано так что завеса между святым и святой святых была разорвана 2000 лет назад. Так что я хожу туда. Я нахожусь непосредственно в прямом присутствии Божьем. И там я вижу ковчег Завета. The plate. И ковчег завета обложен золотом. я вижу двух архангелов, серафимов, закрывающих своими крыльями Я вижу кровь Иисуса Христа, которая окроплена костол uh, go благодати. И я говорю, это кровь Нового Jesus Завета. Of исполнил всякий прообраз Ветхого Завета. Now this is a new testament. Of the blood of Jesus Christ. Итак, это Новый Завет через кровь Месисуса. Отец, через эту кровь мой грех был навеки очищен. И праведность Божья была дана мне навеки. Я имею вечное обращение. вечная праведность. И дьявол на навеки веков разоружен этой кровью. Nothing to do with me. Дьявол не имеет и, ничего общего и, blood, и через кровь закон был исполнен, no и закона нет больше силы I'm осуждать меня. And through this blood. И через эту кровь все добрые э, э, дела человека отменены. Добрые дела не повышают нам ценности, поэтому через эту кровь Божья благодать проявлена Спасение – это не наши дела, это дар Божий. Поэтому, если это благодать, мне нечем хвалиться своими планы, силами, через Фрор, эту кровь. Все завершено. Через, через веру. Я спасен. Ой, Иисус, Иисус, Иисус. Я спасен я верой. Только через, только через веру. Я ничего не могу добавить к законченной работе. Retract anything from your finished work. ничего не могу дело спасения полное. И совершил это, и я поклоняюсь you. тебе, я благодарю тебя, и тогда, since I am in the presence of God directly, I, directly. So I, of God directly. I start to pray for all of my needs. I, I pray for my family, I pray for my church, I pray for and for many things. And God to supply the Oh, I feel the The fullness of the Holy Spirit. Я чувствую полноценную Духа Святого. И что за молитвенное время я зато поможу. И когда я молюсь соответственно с молитвой с Кимом, если я молюсь быстро, я могу закончить за 30 минут. И если я молюсь э, с размышлением, тогда я сейчас. Каждое утро, я молюсь, I упраж... I я молюсь молитвой с я на полном Духом Святого. я могу поддерживать, чтобы я Я чувствую себя полностью для Так что я иду в церковь. Я могу помогать людям. Cancer-stricken people come. Люди с раком. People come. Люди с разрушенными. People who have broken home come. Люди с разрушенными I, чувствую, I Я молюсь. feel the Я чувствую, как сила бурлит. I feel of God flow out. Я чувствую, как мудрость бурлит. Because I've had a wonderful prayer with God. Потому что я молился чудесно. Now Итак, сейчас у меня в церкви 750 тысяч человек. И у меня есть 600, 600 работающих каждый день. 600 служителей, работающих работают круглосуточно. 600 миссионеров, которые работают И мы, время, а and and operate, работают uh, мы uh, управляем ежедневной газетой в News, общей европейской стране распространяется, а также ежедневно-спортивные газеты, и также два университета, также молитвенная сфера. Так что работы are очень are много. Но поскольку у меня была такая хорошая молитвенная встреча с Богом, поскольку у меня есть полнота Духа Святого. Моя Душа – невероятный мир, когда я могу встретиться со всеми вызовами. Но если что-то происходит, то я не помолюсь молитвой с Килией. Я молюсь, не молюсь Богом, послуживая меня Своей силой. Тогда, и тогда, когда все эти проблемы приходят ко мне, я have turbulence in my spell, and I easily get angry, and I rebuke, I shout, я кричу, ругаюсь. I give up the paper. я me обнаружил, что оказывается внутри меня не было достаточно knowledge. силы. Божьей, чтобы встретиться с вызовом. Поэтому иметь регулярную молитвенную жизнь очень важно в нашей жизни. Вы должны обновлять свое mr. общение с Богом ежедневно. Вы должны иметь полноту Духа Святого в нашей душе. Тогда мы можем встретиться с вызовом в жизни и делать успешно, победоносно и спокойно. Множество людей видят необходимость молитвы. But they do not know how to pray effectively. Но не знают, как молиться эффективно. Многие люди молятся 5-10 минут, Когда мы проводим в Корее конференции церковного роста, в последний день я веду их на молитву в гору всех служителей, порядка 3000 служителей со всего мира. И я говорю, no, говорю им, сейчас ли мы будем молиться и больше я, я закрою Христа двери. Без Те, кто не помолится Now, час, не смогут so выйти из, those из those я я говорю, давайте молиться. Все начинают молиться, after все after minutes, Через 10, 10 минут множество люди ложатся на спину только говорят, Аллилуйя, но они не знают, как молиться. Но, но не не знаете, они не знают, как молиться. Халлелуйя, халлелуйя, халлелуйя, халлелуйя. Интересно, so, они be, очень образованные they служители, but they don't know how to pray. но but при этом they не знают, как are. молиться. 10 they, they to to После 10, so, 10 минут они уже не знают, что делать. Но когда ты знаешь молитву с Киеви, You can pray 30 minutes or an hour. 30, 30, минут, 30 God has shown me many forms of prayer. praying according to the Lord's prayer. Because because prayer. Because Тогда, когда нам нужна молитва всю ночь, pray тогда мы должны молиться молитвой марафон, марафона. Марафон. All night. Нам нужно mm -hmm. уметь молиться mm -hmm. целую Many ночь. Многие церкви говорят, мы молимся всю ночь. Но no на самом деле ночью они song. немножко совсем молятся, но много really поют. Pray, Поэтому don't фактически это like не Потому что они не Потому что молитва это как джагггер. как тусоль. One hour тусоль. course. You have Это как 30 минут, которые можно пробежать час, или потом есть марафон, много должна быть молитвенная дорожка, которую мы должны пробежать полчасовая, часовая, двучасовая или марафон. Поэтому мы должны уметь молиться. Завтра я расскажу вам, как молиться больше одного часа. And, when you, Korea, And when you come to Korea, I'll teach you how to pray the prayer of marathons. God bless you. Thank you very much.